Проект «Читай быстро» представляет, главный из книги практикующего маркетолога Ильи Балахина найден более быстрый маршрут. 10 основных фактов, жмем, подписываемся и начинаем. Факт номер один. Клиент может быть одним, но изменится цель визита и набор критериев. Путь потребителя – это маршрут, по которому проходит клиент, взаимодействуя с продуктом. В это понятие включены такие показатели. Мотив, ценности, точки контакта, эмоции, контекст. Смотрите на мотив клиента. Автор отвергает модель построения целевой аудитории с учетом пола, возраста, социального статуса. Важно учитывать его мотив, работу, которая должна быть выполнена. Два подхода к формированию путешествия клиента Потребительское путешествие – это продуманное объединение точек контакта. Для начала работы потребуется исследование, выяснение логики принятия решений, преград на пути. Состоит путь из шести основных этапов, которые подробно описаны в текстовой версии обзора по ссылке в описании. Этап первого осмысления. Человек формирует список критериев, по которому сравнивает варианты и делает выбор. Задача компании – правильно понять и оценить варианты, чтобы привести потребителя к активной оценке. Пятый факт – этап активной оценки. На этом этапе потребитель учитывает продукт, бренд и цену. Успех этапа оценки достижим, если эффективно и комплексно управлять такими параметрами, как воспринимаемая цена, воспринимаемая важность свойств, умноженная на бренд продукта. Шестой факт. Этап сделки. Важно правильно оценить потенциал клиента, чтобы распределить усилия между клиентами, готовыми сделать покупку и теми, кто зашел посмотреть. Шесть основных типов клиентов и четыре критерия хорошего коммерческого предложения уже дожидаются вас в статье-обзоре. Этап пользовательского опыта. Важно изучить, что на самом деле важно для клиента. Пользователи не всегда с полуслова понимают ценность продукта и то, как им пользоваться. Ответьте себе на 7 основных вопросов! Восьмой факт. Этап триггеров и лояльности. Триггер – это то, что напоминает клиенту, хорошо бы сделать повторную покупку. Это три группы триггеров – маркетинговые напоминания на самом продукте и основанное на человеческой психологии. Клиентский опыт в системе B2B. Чтобы управлять клиентским опытом, нужно создать отдельную структуру внутри компании, собирать обратную связь, автоматизировать реакцию на обращение клиента, связывать удовлетворенность клиента операционной деятельностью и так далее. Заключительный факт – карта путешествия потребителя. Чтобы совершенствовать маркетинг, нужно анализировать, определять, выработать, создать и разработать. Все они развернуто перечислены в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под этим роликом. Не проходите мимо, подписывайтесь на колокольчик, слушайтесь маму и читайте новинку от Ильи Балахина. Найден более быстрый маршрут, вместе с читай быстро.